Алло. У нас же дом будет на определенной поверхности, да? А внутри я сделаю его идеально ровным. А, забей. На это пофиг. Она бессмертна, да? Да. Ее резнуть нужно, только такого-то все. Ну все, сейчас нам нужно только дерево, чтобы выстраивать, так что там все. Потому что я каркас, в принципе, сделал короче я придумал, у нас короче самая верхушка, верхушке э, будет это, видишь такой по наклону у чуть-чуть будет no. Но ну, сейчас придумаем как это оформить если что хочешь прикол, здесь какие-то моменты очень хорошо выстраиваются, а я нашел место где оно вообще не выстраивается осталось, а, 4 умножить на 5, 20 досок у нас дерево выросло прям в доме, чем рискуем, чем рискуем Стой. Я сейчас аккуратно. Все идеально. Лови его. Вот и гений, да? Прям скосил его так четко. Мне кажется, я дюпнул только что. Почему? Да, я дюпаю. Деревья? Да. Как? Убери вот это дерево. Иди ко мне, убери дерево. Смотри. Ну. Давай. И у меня два все еще в руке. Давай, давай, давай. Просто да, убирай, убирай, убирай, Давай, давай. Так что это игра, потому что я бью в камень, а бревно отлетает от камня, потому что у него неровная коллизия, и она не может стоять в как-то Так, и сейчас я сделаю дверь нам. А, нам опять дюб нужен. Давай дюбай, я пока дверь вырежу. Не, давай сначала что доделаем, чтобы я начал нормально пилить его. Сейчас я дверь сделаю. Все mm. четко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть должно быть. Подожди, а если так? Оп. И вырезал. О, а теперь ставится. Mm. Все четко. Федран по дому, поехали. Что у тебя с Почини ее, ремонт топорик себе сделай <смех> тоже. Нет, она боком стоит. О, да, Егор. Мы не можем поставить в одном месте ничего, потому что неровная поверхность. Ты на это посмотри. Что там? А -а -а. Вот ну я вот про него и говорил. Я по Кельвину попался. Я его дорублю. Мы убили Кельвина. Я тебе, кстати, про него и говорил. Это тот червь, который появляется, и он неприятный. Я Кельвина убил. Убил прям? Да. О, она плачет. Угу. Ой. Ой. Ну ты чё, он же тупой. Да Ой. пофиг на него. Давайте захилим его. А я не Смотри, не может она сейчас не... воскресит? Может сейчас она воскресит? Она сейчас убежит, наверное. А не ей насрать. А чё, всё? Похороним его? Ну я попинаю его. Давай да пофиг мне на него вообще, ей насрать. его изрежем. Он, он, он всё равно никому не нужен был. Он реально, все всё равно никому не нужен был. Вс нахрен. Иногда женщин полезно слушать. Я пол дома снесу. Паш, наверх сделаем его высоким. Сделаем его восьмиэтажным. Мне. Да. Нет, нет, нет. Спасибо, что накидал, кстати, очень много досок. Побрось повыше. Спасибо. Все, я сделал. И теперь можно продеть декора. Этот верхний этаж. Как сделать. Спасибо. То есть готовые постройки мы не можем ставить на этих местах. По-моему, это чуточку нелогично. Ну мы мы же я просто думал знаешь можно сделать было бы э, столб вверх прицепить его канатом и с него же покатиться там жестко не знаю но это никак в первой части дай мне одну доску просто. оттуда. дай и две да еще еще еще no. еще еще еще ну, еще две no. No. все спасибо. это сейчас просто убьешь меня и с так все ну, знаешь, вот так вот, чтобы крыша покрасивее смотрелась. Все, а вот это, типа, смотреть, понял? Так, подожди, да, я не... отсюда свалиться можно? Я... Паш... <с>... Куда? На защитную стену. А что с ней? Что я не так делаю? В смысле? Ну, посмотри. Подожди, обставлю? Она сломалась? Нет. Или что? Че там? Нет, что? Я просто не понимаю, как это. Как правильно делать? А, ты, ты это делаешь? Фонарик? Йоу, это красиво выглядит. Я взял наблюдательную башню, но мне кажется... Нет, ну можем ее сделать? Так, Ладно. короче, делаем так. Против детей. Самое худшее оружие это дробовик. Давай вот это Хоть сделаем. Он... Егор, знаешь, ты зна... Знаешь что все, что можно было все это время сделать? Mm -hmm. Половинчатые можно четыре штуки взять. Mm -hmm. А, да? Да. Ничего так, не ну. Поменялось. Трос, ну. Но... Опа. Неплохо, неплохо. И на дом. Надо, слышишь, побольше поставил бы света очень темно. Я сейчас завалил. Завали. Правильно сделаешь. Ты Virginia? Ты ее убил? Да. Все, получается, 18 дней у нас прошло. И мы построили 18 дней. Ну, 18 дней игровых. Мы нашли, что мы сделали? Мы пошли в игру, <смех> мы построили <смех> вот такую базу, вот так вот у нас выглядит домик, такой красивенький. Внутри у нас хоп на второй этаж проходит, первый этаж мы пока не обустроили, второй раз у нас вот такой второй этаж у нас вот такой и тут оборонительный такой мини пункт, потом здесь наблюдательная вышка. Так что имба, о, бегут, Кто? друзья мои, лови, я их не трогаю. А зачем? А ты поймал? Да, поймал, зачем? Ты зачем? Хильм, поднимайся. ловите? Под... Благодарю всех за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Блин, промахнулся. Стой, дай поподобай, подожди. Да мы должны закончить на сегодня. Стой, стой. Не моей смерти. А чей? Ой. Да ты можешь умереть? четко. Все, теперь всем пока.